всем привет кушать зовут 519 рублей на балансе и я думаю сразу не мелочить и начать с тимарола а не давайте с черной бороды начнем ну с черной бороды самое то будет статрек коломага 600 рублей мы это продадим откроем инь и янь великий поистину кейс Но слил. Слил поросенок. Ну, надо дойти. Еще раз открыть черную бороду. Бульдозер. 173. Что-то плохо. Что-то очень плохо идет. Азимов. 127. И не хватает. Вот не хватает чуть-чуть. пучка. шипучка Стрек Стрелковая дисциплина. 291 рубль. Давайте Дональд Дака откроем. Думаю, должен накупить. Саттрек Рельсатрон. 240 рублей. Турбо. Преобразователь. 44 рубля. Слил немного. Джон Флит. Джон Флит может дать. Охотник. Ой-ой-ой-ой-ой. Дональд Дак, еще раз. Поехали. Давай, я верю в тебя. Кравый спорт. 124. Плохо. Love is. Злобный даймы. Окупил. Джек воробей. Вот думаю, Джек воробей может дать. Бог червей. 68. Вот возле одного баланса крутимся. Кейс Суперман. Посмотрим, что же он даст. Ай-яй, гадюка. Серебро. Говно. Нидро Кобальта. Говно. Я думаю, надо открыть звезды. Аристократ. Продаем. Ч-то сливает. Ч-то очень сильно он меня сливает. Ультралайт. Сос-процессор. Нормально. Коммутатор. Мендета. Ой-ой-ой-ой. Разошелся кейс батл. Синий кварц, неплохо. Мрак. Эпидемия. Пальма. Возвращение. Синяя фанера. Надрыв. 40 рублей. Синяя фанера. Проводник. Ртуть. Нитро. Волны. Лесная ночь. Чертеж планировка Давайте и пойдем в апгрейд. И будем ставить на 700. Будем ставить на 700. Хочу себе Нет, я знаю, как сделаем У нас есть на 67 рублей 78, ладно Я думаю, один раз откроем Сильвера, быстро Получим револьвер Нитро Откроем два раза янтарный Ладно, первый раз он дал говно Так Идем в апгрейд. И надеемся то, что нам достан, он... Сколько мы хотим? Хочу 800. Уже на 800 перестал. Есть очень красивый юсп. Юсп предатель. И давайте просто баланса накинем. 10% поехали. Даст, не даст. Не дал. Не дал он нам. Слил. Просто слил. Обидно, кейс-батл, обидно. Эх. Ну ничего страшного. В следующий раз повезет. Спасибо, кто тут был. Подписывайтесь на канал.